Напомню, что, прежде чем мы перейдем к определению ускорений точек П и С и углового ускорения звена ВС, что мы определили в первой части ускорение точки А. То есть мы определили и нормальное ускорение в его вращательном движении, и касательное ускорение тангенциальное, и полное ускорение точки А. То есть эта величина нами уже вычислена. Далее, используя опять-таки свойства плоского движения, а я напомню, давайте я сразу здесь выпишу, что движение любой точки, в частности движение точки B, сложное движение, мы можем разбить на два простых, на поступательное плюс вращательное, то есть поступательное движение полюса, за полюс выбирается, например, центр масс тела или точка характеристики, которые нам известны, плюс вращение точки Б вокруг точки А. Соответственно, получается, что скорость точки Б состоит из скорости точки А плюс вращательная часть. Где, как я уже говорил, А у нас, VAB, то есть вращательная часть, она, в общем-то, определяется вот таким образом. Но в плоском случае попроще, я уже говорил. Ну и ускорение точки Б тоже состоит, соответственно, из двух частей. Из ускорения полюса плюс ускорения вращательной части. И это ускорение вращательной части, как, опять-таки, вы посмотрите, я выше говорил, состоит из двух составляющих. Это оси стремительное ускорение точки Б вокруг центра А, напомню. Это вокруг центра А именно. Потому что вот полюс, центр А. И вращательное. Или... В плоском движении очень часто вместо этих терминов употребляется по традиции не оси стремительное, а нормальное ускорение точки Б И не вращательное, а касательное или тангенциальное ускорение точки Б. В этом случае, повторюсь, при плоском движении это одно и то же. Мы будем употреблять вот именно эти термины, хотя в задачнике вы встретитесь вот с этими терминами. Повторюсь, это в общем случае это несколько раз величины. Итак. Определяем ускорение точки B. Вот оно в принципе записано. Давайте мы выпишем его сейчас по ходу решения. Ускорение точки Б, оно состоит из двух частей. То есть точка Б вместе с точкой А испытывает ускорение в поступательном движении, но она еще отдельно что делает? Вращается вокруг точки А. То есть она испытывает точка Б, какое нормальное ускорение, плюс что она испытывает в этом вращении тангенциальное, то есть касательное ускорение. Давайте мы еще раз выпишем наше звено. Это точка Б, это точка А. Его ускорение мы знаем. Его ускорение точки А мы уже знаем. Оно состояло из скольки слагаемых. Тоже оно состояло из вращатель... вращения вокруг точки А только другой точке напомню, оно вращалось вокруг точки О, плюс тангенциальное вокруг точки О, то есть это ускорение точки А тоже состояло из двух величин, поскольку в данном случае точка А совершала вращательное движение, плюс, значит, и вот эти, причем вот эти две составляющих нормальное ускорение точки А направлено по вертикали вверх, а Касательная по горизонтали влево. То есть мы эти две составляющие знали. Это у нас нормальная составляющая. Это у нас тангенциальная. Значит, что тангенциальная составляющая. Ну и, соответственно, получалось у нас, что общее полное ускорение точки А. Вот оно. Полное ускорение точки А. Плюс, значит, что вот эти два... Ускорение, которое испытывает точка Б за счет своего вращения вокруг точки А. Что происходит здесь? Значит? При этом мы знаем, напомню сразу, мы это уже говорили, что полное ускорение точки Б, B оно направлено вот по этой прямой, куда-то, либо вверх, либо вниз, но оно направлено по вертикали, потому что точка B принадлежит одновременно полцуну, а полцун может двигаться только по вертикали. То есть, ускорение полное направлено. Мы знаем направление э -э вектора ускорения B полного. Итак, что мы знаем? Давайте сразу определимся. То есть, выпишем вот это же уравнение, но таким образом. Мы будем подчеркивать вектор двумя Линиями. То есть нам дано векторное равенство. Ну, точнее, уравнение, поскольку мы не все знаем. Давайте мы будем подчеркивать вектор. Вот про вектор B мы знаем и э, только его направление. Но модуль не знаем. Что это будет означать? Давайте мы подчеркнем его волнисто. То есть мы знаем про него, что направление. А модуль его мы не знаем. Мы его оставим. Про вектор А мы знаем, что... Мы знаем и его модуль. И направление мы его знаем. И модуль знаем, и направление. Теперь про вектор нормальный. Точки б Что мы знаем? Мы знаем, что он всегда направлен каким образом? К центру окружности. В данном случае вращение происходит вокруг центра А. Правильно? То есть мы знаем, что вектор... А нормальное B направлено будет вот так. То есть, что мы знаем? Направление мы знаем. А модуль мы не знаем. Тангенциальное ускорение. Что мы знаем? Опять-таки, оно всегда направлено, что перпендикулярно, к радиусу. То есть, оно будет направлено вот по этой прямой, где у нас вот этот угол, 90 градусов. А вот куда будет направлено, мы не знаем. То есть, опять-таки, мы знаем, что направление... А модуль? Модуль мы не знаем. Итак, вектора мы подчеркиваем, повторяю, двумя черточками, чтобы просто уяснить себе. Вот про этот вектор мы знаем все. И направление, и модуль. Про этот вектор мы знаем только направление, направление и что? Тоже знаем, что направление. То есть, для одного векторного уравнения на плоскости, я напоминаю, у нас сколько неизвестных уже получилось. Мы не знаем три модуля. Это немного великовато, правда? Напоминаю, одно векторное уравнение на плоскости разбивается на что? На два скалярных. То есть, мы бы могли найти две величины. То есть, нам нужно здесь о чем-то подумать. Ну, может быть, мы что-то определим. Давайте вспоминать, что же мы знаем. А мы знаем следующую вещь. Напомню, мы определили в шаге 2. Мы определили угловое что? Угловую скорость звена BC, то есть вот этого самого Шатуна. А теперь вспомним, у нас некоторые модули неизвестны. А вспомним определение модулей. В частности, мы вспомним вот это определение. Извиняюсь. Смотрите, вот это определение нормального ускорения. Нормальное ускорение точки, это... Там было написано следующая вещь. Нормальное ускорение точки, в данном случае точки B, это что такое? Скорость точки в квадрате делить на ее что? На ее радиус. Извиняюсь, здесь радиус это А, Б. Ну или, повторюсь, это не скорость точки общей, а скорость вращательной части, то есть вращение, скорость вращения точки. Но есть и другая формула. Она позволяет выразить нормальное ускорение через угловую скорость омега квадрат аб умножить на Радиус АВ. Ну, точнее мы обозначили ВС. Это звено, а не АВ. Умножить на АВ. Омега ВС мы определили. Оно у нас было равно... Вот. 0,289. Не забыть бы возвести в квадрат. 0,289 в квадрате умножить АВ. Это у нас 60 сантиметров. Это примерно... Чему у нас равно... 0,289 в квадрате умножить на 60. Это равняется 5,011. То есть 5,011 сантиметр в секунду в квадрате. Итак, что мы определили? Мы определили модуль. В этом равенстве мы определили модуль. А теперь обратите внимание, у нас векторное уравнение. Нам неизвестны вот 1 x и вот 2x. Два модуля вот этих двух векторов. В принципе, мы готовы решить это уравнение, например, графическим способом. Но давайте об этом в следующем видеофрагменте.